Всем приветик! К тема Чувства женщины. Выбираем, смотрим. Женщина чувствует и хочет свадьбу. Она чувствует себя невестой. Также мечтает о женихе свадьба невесты и жених. И также женщина может являться невестой. Выбирает в данный момент, возможно, нет у нее жениха, и она выбирает в поиске жениха. И также вокруг нее, ну, у родственников, у друзей у знакомых скоро будет свадьба. И она хочет пойти на свадьбу, порадоваться вот этим радостным моментом. Не то, чтобы вот, ну, поздравить и порадоваться, а вот именно ощутить вот это счастье, свадьбы, радости и веселья. Всем пока.